Магазин SportNit представляет новейшую беговую дорожку с изогнутым полотном DFC Land Pro T925B. Благодаря изогнутому полотну тренировки на данной беговой дорожке на 50% эффективнее, чем на дорожках с прямым полотном. Дорожка механическая не требует источника питания, вы экономите на электричестве. У дорожки неограниченная скорость, точнее, она ограничена только вашими возможностями. Беговая дорожка имеет встроенную систему сопротивления, изменение нагрузки для спортсмена. Систему сопротивления дает пользователю возможность использовать тренажер в режиме свободное движение, то есть бег без нагрузки, или при максимальном сопротивлении использовать как толкай санки платформу. Тренажер имеет магнитную систему сопротивления и 6 уровней нагрузки. С помощью удобной рукоятки на правой стойке их можно менять. Плюсом модели относится отсутствие мотора. Изогнутое полотно позволяет использовать свой собственный стиль тренировки, а не смотреть на ограничения беговой дорожки. Тренажер не имеет ограничения по скорости движения полотна, и пределом возможности ее будут только ваши собственные силы. Беговое полотно состоит из 60 накладок, которые изготовлены из высококачественной резины. Размер каждой накладки 48 на 6 сантиметров. Все актуальные предложения и акции по данной модели смотрите под видео.